В Афинах из-за множества яхт, отправляющихся в плаванье, нам пришлось долго ждать оформления документов. 6-го, наконец-то Из-за позднего выхода и встречного ветра весь путь прошли на моторе. Мы сейчас идем на нашу первую остановку, а ветер дует довольно холодный, поэтому мы уже все приоделись. На якорь мы встали в полной темноте. Сильный ветер дул всю ночь, и к утру так и не стих. Посмотрев издалека на храм Посейдона, снимаемся с якоря. До порта Лутра на острове Китнес нам предстоит пройти 26 миль. Дует сильный ветер, и мы быстро идем под парус. За год навыки управления немного забылись. Но сильный ветер быстро освежает нашу память. Мы идем вдоль острова Кея. После южного мыса острова Кея до лутра остается совсем немного. Несмотря на крен и качку, обед готов точно Свой в срок. Рол, Порт лутра переполнен. Нам удается занять последнее место с внешней стороны мола. Лодку довольно сильно болтает, но зато у нас есть электричество. Стоянка в лутре стоит 15 евро, включая электричество и воду. Главная достопримечательность лутры горячие источники. Горячая вода по специальному желобу стекает в море. Пустье горячего источника выложены камнями. Туристы с удовольствием часами сидят в этом теплом бассейне.